Кто мне делал Сквидворд? Кто Сквидворд? я, что ли? Ты мне нравишься, Спанчбот, ты смешной. Кто это был Сквидворд? Откуда он знает мое имя? Что ты сказал? Эй, да, к нам. Мы будем отличными друзьями. Эй, мам. мам. Иди сюда, маленький мальчик. Простите меня скорее! Привет, Майнкрафтер 2015, озвучил Майнкрафтер 2015, Черный Юджин. Всем удачи, всем пока. Да, всем пока! Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.